Ты лесовский, а берешь и мне потом одаш. Так все, иди ко мне. Вау! Блин, смотался. Победный танец. Я милуску, вот вы узнаете по моему танцу. Всем привет, вы на канале где мы, мы сегодня играем в Fortnite. Я сегодня засниму про новый скин Мяуску. Я почему-то его не Мяуску называю, а Катакет. Как-то так. Так что поняли? Ладно, мы сегодня поиграем чуть-чуть вдвоем поиграем и отрядами поиграем еще одни поиграем Сначала мы будем с одного начинать Потом мы будем парное Сначала соло Парное потом будем Ой, дуэт Потом э, по отрядам okay. Ладно, погнали на администрацию Не знаю, зачем я еще раз ставлю, Просто скучно погнали давай Миловский, покажи кто здесь батя и сейчас сам умрет этого батя я по своему старому способу пойду пользуйтесь моим способом от Егорки у меня зонтик не прогрузился офигеть вон видите посмотрите вот на, э на эту фигнюшку как я все время. Это безопасно, если к вам никто тут не залетит. Вот например, вот этот человек, который хочет меня убить. Если вы так залетите, нормально. Так, быстрее, меня убей. о о Опа! Да Это блин! Понятно. Первым, блин, комом еще раз давайте сыграем. О да, блинком он получился ну я какой сильный, смотрите опа, опа, смотри какой сильный и восхищай со мною, ты mm -hmm. или как-то он назвать не может Здесь видишь какой я... о, мускулистый еще мяу-мяу-мяу зато много сальто да, поцелуйся я сначала Фу я тебе покажу мою музыку. как я, могу... а блин, не успел ладно, опять в администрацию я так и не успел вам пока... показать этот путь Я, кстати, надо сразу босса победить здесь потому что потому что из него резко много... много и, и Падает. Мне нравятся аресы босса. Так тут нету босса. Охранников нету, нету. Вроде нету. Если что, вот тут ходите вот. Покажу, если сейчас никто не залетит мне и не испортит. Нет, мы летим по другому пути. Короче, там, куда чувак приехал. Ооо! Ничего, Сэмка хочу моста. Я с всеми живу играю. Оружие. Ты это с ян берешь и мне потом и Так, вс, сука, иди ко мне. А ты убил уйти, не уйдешь. Блин. Да вы пендри. Да выпендривал идти. Там он по голове влетел, по что он выпендривался. А, нормально. Самого, чтобы был дробовик. Я даже могу с дробовиком выиграть. Но если я не затуплю в конце концов. О, я вот бы там еще ящик был бы. Было бы круто. Но нет. Там нет ящик. нужно неприятности, так что мы идем наверх. Ой, там боты. Там челики ходят. Так что надо быть аккуратнее. Ладно, пока все нормально. Все хорошечно. Опа, вон там вот меня не заметил. Нет, нет не заметил хороший кто там блин хотел до меня прийти? даже испугался никто ко мне не подходит я один одиночный игра так что ко... меня не убивать тут много патронов для эмок я вижу не для вот этой удивши Так, лучше взять дробовик вот этот, я вам обещаю, вот этот тухой, который я скинул сейчас. О, старательный для вот О, -о, -о, -о а то что нужно. быстрее. что я не знаю, вместо чего. Ой-стой, ой-стой, ой. Стой, стой, стой, стой. О, -о, -о, О, давай так оставим. Так все, нормально. Я сошла, я могу полечиться. О, батути. То, что нужно. Ресов дофиги сейчас. Учитесь от меня. Миники. Ну что делать-то? Я не пойму. Где они? Акуа. Она сейчас до меня. Угадал? А не, она это он челик еще один ну вообще это круто я даже не знаю что такая акула может быть крутая круто акулу стреляет стой стой стой чувачела не уходи и не пули и уже один кил. тут миники, я не знаю на что их поменять миники это очень нужная фигня очень потому что можно полечиться когда у тебя мало жизни. опа чувак же за опаньки это про у нас видно что он круто идет вот бы остановился бы он один раз. Я думаю, он мои ушки не увидит на макушке. За что они у меня всегда на макушке. аку А-а-а, Стой! Я так и знал в последний момент. Отпустил его. Ладно, все, надо уходить, а иначе мне будет пипец. Все, го. Отсюда. Багинство. А сидать акулу я не хочу пока. Мне пока достаточно этого. еще надо будет аккуратным. Мне нужен, кстати, патрон для этого. Тут нету никого. Там-то застроится где-то. Тут профи, профи будет. Видно его следы. Я не подобрал эту. Или просто не увидел. Да, я туплю, плю. Я туплю, как не знаю. А вот это вот не смог он устранить. А, нет, понятно. Понятно, он все сделал за меня. Так, а -то. это он к этому. попал. Это я в туалете вообще появился. здесь поставим если шло, быстрее Потом то мне Ой, то будет вот то мне Фу. я боюсь момент я очень сильно шумлю папаньки кто это у нас был за ним господи ты зачем строишься я не умею строить самка ты нам что я не умею строиться ладно ну, ничего, нормально с Так, сейчас мы уже будем дуэт играть. Без него ладно, полетим. сейчас пойдем без друга, что суматой всех. Пофиг на друга. Это огромная банка, интересно, мне есть это? Это фигня. Сейчас нет, я буду расстроить. Ибо может я тебе ломаю? Могу сломать. Чего? Попала. О, сразу прикольная вещь мне дается. Сразу мне дается сильная э, очка. О, тут зато много банок видно. Думаю, можно полечить. А какой уже видно. Много воды везде. Вот это дала. Вот это мне дает по несколько цел. И походу две тей банки. Что здесь такое происходит? 99 железа. Да нет, не блин тут где-то ящик я его чувствую ладно погнали на месте где ой в зону Четвертый О, тут я чет Ладно, все Опа Идем Кто-то сюда на это место придет и заберет эту рыбку Вау! А вот это вот откуда у нас эти люди? Вау! А вот откуда они? О, я попал Ну вот ты меня оживила, Водка. Ладно, сейчас отрядом отрядами поиграю, последняя. Не вам, говорю, подписчики. Я вот этим вот говорю друзьям моим, чтобы они не фамилируют. Потому что я знаю, что они могут сделать. Да, туда. Верить у всех убивают. Им не остается выхода, они дрожат из страха. И вам все оружие идут. Мы их оставляем живых, но они потом убивает нас, а потом мы возрождаемся и так далее. Он мое место не займет, я думаю? Вот уже мое место хочет занять. Спасибо, ребята. Друзья, давай! Ты был... да да да Ой, желтый, фиолетовый. Меня отбирают все. Тут Был один патрончик голубой. нас убивает какой-то псих на самолете. Так. А что? даже играть так нашего там лечат, так что у них все нормально нету а нет дай мне хоть дробовик один я буду рад если ты не дашь какое-нибудь оружие дай ну дай пожи дай оружие я умоляю хоть одну лэмочку дай понятно мне не другой Сам. Сам. Есть лучше, друзья, чем ты. Ты, мне кажется, даже не друг. все А, моя! Да это, блин. О, М-ка, ну хоть это. Только серая. Не хотел синего. О, была синяя, это точно фунт. Я видел это и слышу. Ты можешь замолчать, туда не сидеть, то ты шумишь. А ты вообще не говори, Помогает. и Тяжело попасть мне. Замолчи ты. Отдаем. винтовка. Ладно, можно забить уже, мы уже все сделали. Лаганула у меня, да. Так, все. Ой, Йо, ты меня напугал, как. Как тут устреляется просто. Так, это наш? Так, я их призываю сейчас. Давайте, все, все. Призываю вас всех! Идите сюда, я вас призываю, я хочу, чтобы вы пришли. Где они все? Потерялись. Ладно, пока под тюбанку. Шумил, чтобы они пришли, то скучно. А это что, сирену не услышал? Опа! Мое. Так, как вы думаете, с какой винтовки легче? Мне кажется, с вот этой лучше стрелять. Ну, как-то не знаю, просто мне удобнее с этой стороны. Всегда было удобнее, сейчас удобно. Миссия. Сегодня, миссия, какого челика убить, только я даже не знаю, какого. Тут нету никаких врагов. Ч ты шучишь? Вот все я здесь. Ч? У меня нету карты. Вот так вот можешь сделать? Вот все. Опа! Моя. Дай моя, моя, моя, моя, моя. Я пройду первую. Ну-ка. Вау, быстрее утань все подряд. Вау. Вот это вот все-таки придется! Все, все пивные банки сделаем. Спасибо. А нет, у меня все уже уже пополнили. Так банку берем, а не вот эту тузикку блядь. Это Да, вот он мне не нужно это пьет. Вот эту вот гранату возьмите. Кого они стреляют от себя? Че... а они меня не узнали. Что, Че... как вам? Победный, Победный танец. Я не узку, вот вы узнаете, по-моему, танцу. Ладно, все, отошли все. Понятно. Мы на утали, сейчас танцевать надо, да? О -о -о, какие люди. Ладно, все нормально. можно бежать. Все хпшки пополнены, все нормально. Все ништяк, короче, все нормально, все нормально, не реально, и дробовик не и еще у этого кое-какое орудие. У кого-то из наших, походу, есть вот эта вот липучка, которая присасывает вот так, чум, чум, можно летать. Ну, типа такой, только другая. Ты, понятно, переоделся опять, если ты уже он давно. Зачем, значит, переоделся? Вон тот, понятно. Я просто хочу его украсть. Когда он будет умирать, я ему не помогу, пусть он умрет. Чтоб я забрал эту липучку. Блин, он же вот сушил, все мой план За фиолетовым бежим. А что, нельзя вот так открыть? Ну это интересный, интересный. Ты же не знал. Какой-то странный, подозрительный. Хм. Ты походу не знаешь, ты походу костюмчик поменял. Ты не знаешь! Убивайте его! тревогу бейте. Он просто переоделся, а на самом деле я тут. А, вон тот! Синий наоборот. Так. Синего нет, не ранили. Синий, синий, да, по-моему, с этой. Так, нашего фиолетового, пусть он умирает. Нет, нет, нет. Насколько он случае умирает? Вау! Смотался. Я бы сейчас его бы, липучку отобрал бы эту. Но нет, помешали. Нет, помешали. Так и надо, да? Он просто испугался меня. Потому что его не ему все эти, всю броню синих. Он сразу, ой, блин. О, патроны мои, вот эти все, вау, ну все, чувак, дробовик, крутенький. Так, все, у меня все готово, у меня все резы, все нормально с резами, не знаю, как у вас, но мне нормально. 99, блин. Бамбук надо как-то выпить. Не 99, почти 100. Нет, не 100 все-таки. О, он ту бампу, вот это мне нужно. Вот это вот мне прямо нужно очень. Все, меня все Опять он летает. Заткнись, Фиг, фигню я летаю, надоел уже. Где он? Потерялся? Блин. Но это не наш. Они где-то меня Вот он этот Мишка, вот этот Мишечка, вот меня надоел. Где он? Он в доме. А нет. Подожди нет. Это другой. Вон там он. А вон там боты. Эх, я... А, блин. Бежим. Поставить надо куда-то. А! Надо, да, погнали. Так. Алисон, блин. Хотя пошел. Мне лучше жить, чем ты. У меня мало жизни, так что. Прощай, чувак. У меня все умерли они. Нет. Не все умерли. Один остался. Против 13 игроков. но а, ну я не успею, понятно. бывает быстрее же мне не успел еще далеко. но мне хоть была память ну и будет все да то я последний там остался. Это тоже крутяк. Ну ладно, а на этом мы закончим. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Пишите в комментариях, какую мне еще игру поиграть. Говорите мне, буду читать ваши комментарии и снимать для вас. Всем пока.